Друзья, вы на канале Видео Baby. это моя дочка, а это мой папа. Сегодня очень, очень интересное видео, не пропусти. Но перед этим, перед тем, как ты будешь смотреть это видео, не забудьте, пожалуйста, нажать на эту красную кнопочку внизу, которую вы сейчас видите. Подпишись. Подписался? Молодец. Молодец. Сегодня очень красивый вечер, очень Романтический. очень романтический день это 14 февраля что сегодня, Вера? сегодня у нас день влюбленный день влюбленный, да пожелайте друг другу любви а мы в этот вечер в этот романтический вечер хотим поздравить мам, пап хотим поздравить ваших деток подростков всех-всех-всех всех наших подписчиков которые на канале Видео Бэй хотели вам пожелать любви настоящей искренности, верности чтобы у вас была настоящая, преданная любовь. А тебя я тоже вам хочу пожелать любви, чтобы вы любили, вас любили, вы всегда были любимыми. Чтобы у вас всегда были верные друзья, которые с дружили, они вас не предавали. У вас была очень крепкая дружба, чтобы вы служили своих родителей. И у вас всегда были крепкие семьи. Чтобы вы всегда улыбались и на вашей лице никогда не было слез. И будьте, будьте всегда, всегда счастливы. счастливы. Всегда. Сегодня вот выпала нам такая возможность вас поздравить. И мы вот такой вот маленький столик, свечечки, видите, какая романтика. Все для вас. Пьем кофе с Лерой, кофе с молоком. Сегодня никаких у нас нет ни напитков, ни сока. Вот мы вот как-то вот под фруктовую такую вот вечеринку с конфетами, мандаринами, шариками решили сделать для вас. Наши любимые, наши дорогие, Обиженные. мы вас любим. День Валентина это вообще это такой классный праздник. Это 14 февраля, мы так ждали, да, праздник вообще. Вы сегодня тоже надуйте шарики, заждите, заждите свечки, фрукты достаньте. Давайте подойдем к своим близким, возьмем за руку или просто посмотрим и скажем в этот счастливый вечер, вечер 14 февраля, День влюбленных. Мы вас любим. Давайте все вместе. Мы вас любим. Итак, ребят, давайте эстафету сделаем. Передадим каждому хотя бы в двух словечках, маленькие, в секундочке, пожелания в этот красивый вечер. Лера, желаю тебе крепкой, верной, настоящей любви в будущем. А я пожелаю подписчикам. Желаю вам, чтобы у вас всегда были верные друзья. И вы их любили, и они вас. Я вас люблю. Теперь ваша очередь. Передаем дальше. Итак, ты знаешь, у меня есть маленький сюрприз для тебя. Да, да уже наши нет, подписчики да. не знают об этом, но у меня есть маленький сюрприз. Я сейчас тебе его подарю. И так как в этот день дарят подарки, да. будет некрасиво, если я ничего не подарю, потому что наши друзья ждут, я знаю, что же я тебе подарю. А подарки будут дарить все. Мы вам сегодня подарили это прекрасное видео, подарили вам искренние, настоящие пожелания. Лере... для вас такую оптическую обстановку. Да, а вот я Лере сегодня хочу подарить такой замечательный сюрприз, я для тебя сделал. Да-да-да. Вот сейчас я и пойду, но мне нужно две минуточки. Хорошо. А ты для меня сделала свой ключ? А это ты увидишь позже. Окей, договорились. Вам мне нужна минутка. Друзья, мы ну не расстаемся. Мы сейчас увидимся. Я ненадолго пойду отключусь, возьму подарок. Ну, а идите. вы никуда не переключайтесь, окей? Так, я пошел. Ребят, я тоже призвала папе подарок. Ребят, я уже оделась, взяла косички и такой костюмчик. Такий И подарок. Идет ли этот костюмчик? Напишите в комментариях. Вот это я сейчас папе сделаю сюрприз. Сейчас я его шокирую. Я зайчик-побегайчик привез тебе подарочек! Ха-ха-ха! Я привез тебе подарочек! Опа! Это для тебя, на день Валентина. Да. А Мишка, для тебе Валентина тоже, Мишка, какой. как мне тебе тоже принес подарок? Это мне. Да. А что здесь? Не а -а -а -а -а. скажу. Ты... Не знает. А -а -а -а. Написать ну, что здесь? Ну круто, это очень мне приятно, конечно, за такой подарок. Ну я хоть присяду, я присяду, я присяду. А что здесь? Бомбовый вы меня костюм. Да, а у меня ну и тут уже прикольно, у такой с ушками я не считаю ну я где-нибудь влюбленный, что с такими сердечками ребятки, нравится вам? если вам нравятся наши образы подарочки, ставьте нам лайки, комментарии а вы сделали друг другу подарок? напишите об этом в комментариях да-да-да давай попробуем, угадаешь или нет? окей, у меня у меня коробка внутри какие-то мишки не знаю мишка не знаю что это но какой то мишка но у меня что-то мягкое вообще очень мягкое ты можешь, давай что либо просто либо я не знаю так не честно я не знаю в общем что ты мне могла подарить ну, а мы уже будем раскрывать в общем я раскрываю Вот это штука! А у меня, короче, это же смайли. Эмодзи, эмодзи. А я указала, что мне тут коробочка есть. А я буду с ним спать. Классно, да? Это, это же миньон. Я знаю. Крутое менье. Да. А у меня крутой эмоций. Спасибо большое. Ну что, друзья, тогда сейчас у нас маленький сюрприз для вас. Да даже не маленький, а просто ага. мега! Мега сюрприз! Поехали! вам понравилось это видео, пожалуйста, ставьте пальчик вверх, подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь в инстаграм, на нашу страницу, вот вы сейчас видите, вконтакт обязательно в группу, это очень активная группа, мы проводим конкурсы, проводим сюрпризы, призы, всякие различные да игры, да-да-да, не пропусти!